как добавить mp3 в FL Studio. Привет! Многие новички не знают, как добавить mp3 в FL Studio. Сейчас я быстро все покажу. Есть несколько способов. Первый. Нажимаем на плюс и открываем аудиоклип. Нажимаем на него и кликаем на папку, чтобы выбрать наш любой mp3. Ищем наш файл, выбираем его и кликаем «Открыть». Наш любой mp3 загружен если нужно, закидываем его в плейлист. Теперь второй, самый простой вариант. Вскрываем FL Studio, берем наш любой mp3, держа левую кнопку мыши перетаскиваем в FL. и отпускаем в плейлист. Наш любой mp3 в FL. Есть еще и третий вариант. Он больше подойдет для часто используемых минусов, каких-нибудь акапелл или сэмплов. Про него я рассказываю в этом коротком уроке. Если помог, ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. Крутых треков вам, пока!